Достал и это не скажу народу, блин. О чем, о чем речь-то? Народ не поймет. Нашел ту где ее нашел? Может на помойке ее нашел. Где-то еще, блин. Как это как уж как никого не волнует, понимаешь? Ну, и что там, идейка-то и говорил, или что там было? Свинина была, говядина, индейка, гу гусять не И все. Это Баранин, это Баранин был... даже была, да, я уже баранину это, это в бараньи опустил. в детском доме когда был, да? В интернате. Да. А что еще интересного происходило?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 Ебали, тут Вот я сейчас туда бы все съездил, просто туда верхняя ходьба. Я мог бы эти немецкие каски взять, знаешь, что Здесь продать. Ну, сейчас как она, как антивариант идет. И куда ты их эти каски? Домой? Складывал в одно место. Короче... Сейчас они сохранились, понимаешь? Пропил, да? Я хуй ее знает Сохранились, а они не сохранились.